В районе Японского архипелага, Индонезии, острова Фиджи и Южной Америки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, что привело к смещению Тихоокеанской литосферной плиты, которая продолжает смещаться. Движение плиты, в свою очередь, делает вероятной уже в ближайшие восемь дней серию крупных землетрясений магнитудой от 7,7 до 8,7 баллов в районе Северной и Южной Америки, Японии, Индонезии, Филиппин и Соломоновых островов. На юге Азии и в Европе ожидаются землетрясения мощности до 5,2 баллов. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле – эффективные пути решения данных проблем.